на пыльный Петербург нас пригласил к себе на бал. Одной из бессонных ночей своих встречает заблудший в колоннах мелодией флейты стремящейся к небесам. молодых длинногих змей был строг и прекрасен собой, И встречные этой порой казались вампирами нам, На утопленникам не вы. Сераврора во сне Видел счастливыми нас В час, когда утро встает Над небой. И наши шаги были частью Блокадного метронома И таймером Новой войны. Пальцы каналов притихли, в похмельную дрожь. Все ждали, когда я скажу тебе о любви. Никогда я скажу тебе о любви. И, Ну все равно это выглядит фарсом И, и тоже же опять и, Тем более, что это было привык, Потому что я постоянно забываю э, Как это все было на самом деле Тем более, что ни начало, ни конца этой истории не имеет Что может быть это увлекает вот. Хотя таких историй может быть масса э, Просто... Не все они отложились. Почему? Потому что, ну, какие-то ну, более-менее яркие впечатления, я же тоже э, анализирую, и вот как вот именно. Ну, потому что, может быть, э, да не может быть, а даже точно, э, э, я рассказал вот, их лучше, и много лучше достаточно, и были какие-то другие истории тоже. Ну, что же что, что тут поделать? Ну интересно, я знаю, что вот, допустим, людям может быть интересно послушать эту историю. Но это все, это же не литература, абсолютно. потому что если уж вести повествование, то нужно начинать с самого начала. А самое начало оно находится так далеко, что Нужно выслушать еще несколько историй. И вот это постоянно в голове, это же все путается, и ты уже в итоге даже и не вспомнишь, с чего это вообще-то и началось. Ну, хотя это всем известно, на самом деле. Вот, Ну, и можно, и здесь уже дело в том, что уже какие-то сцены, просто определенные сцены, полюбившиеся уже... с чего начать? Ну, ну может быть хотя бы я уже знаю даже за что зацепиться может быть тут вот, вот... ну так что же такое еще будет а, а что вы еще будет? что вы еще можете